И мы снова возвращаемся, чтобы вам рассказать о вот таком вот событии Planetside 2 как. PlanetSign 2 побьет мировой рекорд 5 ноября этого года. Планка установлена. В 2015 году мы побили мировой рекорд Гиннеса по количеству игроков в онлайн-битве FPS с колоссальными 1150. -ю. 8 игроками. В этом году мы хотим увидеть, как наши коллеги аураксианцы превзойдут это в новом неофициальном турнире ПТС, который побьет мировой рекорд 5 ноября в 2 часа дня по Гринвичу, 11 вечера по восточному времени. Поскольку десятая годовщина по 2 не с горами, вы также сможете протестировать предстоящие изменения и дополнения, которые появятся в ноябре, став частью игровой истории. Кроме того, все участники этого рекордного игрового теста будут награждены специальным титулом. Ознакомьтесь с нашим письмом разработчикам на следующей неделе, чтобы получить полную информацию об этом событии и первый взгляд на некоторые из предстоящих изменений в игровом процессе, которые появятся в юбилейном обновлении. До скорой встречи, аураксианцы, Мифрио, планетарная сторона 2.7. То есть point 2 э -э то есть point 2 побьет мировой рекорд 5 ноября 5 ноября будет это проходить но тут говорится что 6 -го ноября это внутриигровое событие начнется продлится полтора часа так что если вам это интересно и вы хотите быть частью этого Поучаствовать в этом, чтобы побить мировой рекорд тогда, никто не против. Вы можете поучаствовать. Двери открыты. А на этом у нас все. Всем спокойной ночи.